Друзья, привет! Меня зовут Татьяна Рыпакова. Я исполнительный директор компании «Реалпроект». И сегодня мы говорим о роли управляющей компании при перепланировке квартиры. Нужно ли получать разрешение от управляющей компании на перепланировку в вашей квартире? Что управляющая компания вправе потребовать от собственника, а что нет, когда он выполняет перепланировку? Что такое предписание управляющей компании, какой правовой статус они имеют и что делать, если вы его получили. А также выясним, как управляющая компания может повлиять на ход перепланировки в квартире. Есть разные модели взаимоотношений между управляющими компаниями и собственниками. В каких-то случаях это почти дружеские отношения. УК старается повысить качество проживания в доме и прислушиваться к потребностям собственников, а те, в свою очередь, неравнодушны к проблемам дома и охотно решают их вместе с УК. Есть и другая модель, в которой между УК и собственниками существует некий барьер из недоверия и взаимных претензий. Особенно ярко это выражается, когда речь заходит о перепланировке в одной из квартир. Есть куча примеров, когда в данной ситуации неправомерные действия совершали как управляющие компании, так и собственники. В результате перепланировка затягивалась, а иногда дело доходило до наложения штрафов на собственников либо УК, или даже до судебного разбирательства. В этом видео мы решили четко обозначить, какие полномочия есть у управляющей компании с точки зрения закона, а также разобраться, какую все-таки роль она играет при перепланировке в квартире собственника. Ну что, давайте начнем? Для начала разберемся, чем является управляющая компания с точки зрения закона и какими полномочиями она обладает. Чтобы управлять многоквартирным домом, УК должна иметь лицензию, которую выдает орган государственного жилищного надзора. По большей части полномочия УК прописаны в статьях 161 и 162 Жилищного кодекса. Управляющую компанию выбирают собственники квартир и нежилых помещений дома на общем собрании. Затем собственники заключают договор с управляющей компанией, которую они выбрали. В нем прописываются ее обязанности. В ней входит содержание и ремонт общего имущества дома, такого как лестница, окна, двери, инженерное оборудование, фасады, уборка подъездов, а также содержание и очистка придомовой территории. Кроме этого, управляющая компания заключает договора с ресурсоснабжающими организациями, чтобы предоставлять коммунальные услуги собственникам. Следит за качеством этих услуг и выступает посредником в расчетах между собственниками и ресурсоснабжающими организациями. Также в обязанности управляющей компании входит хранение архивных данных и технической документации на дом, организация общих собраний собственников и другие обязанности по управлению домом. Как видите, среди обязанностей управляющей компании, которые я перечислила, нет ничего об участии в перепланировке квартир. Роль УК, согласно закону, это обслуживание общего имущества дома с целью удовлетворить потребности собственников этого дома. Та площадь, которая находится в границах квартиры, принадлежит собственнику. Он имеет право распоряжаться ей и несет за нее ответственность. Это значит, что у управляющей компании нет полномочий что-либо запрещать, разрешать или согласовывать, когда дело касается квартиры собственника. Даже когда сам согласующий орган требует предоставить согласование УК, во-первых, нужно помнить, что такое требование незаконно, и вы имеете право его оспорить. Во-вторых, УК не может согласовывать перепланировку. Это прямая обязанность согласующего органа, а обязанность УК состоит в содержании и ремонте общего имущества. Например, по просьбе собственника УК может отключить подачу воды на стояке, если это необходимо для ремонта, или выдать архивные данные, чертежи дома, технические условия на подключение к электричеству и водоснабжению. Словом, документы, которые нужно собственнику для согласования перепланировки в согласующем органе. Однако на практике управляющие компании часто проявляют повышенный интерес к перепланировкам. Причем их вмешательство может быть как в рамках закона, так и за его пределами. Часто взаимодействие между собственником, который делает перепланировку, и управляющей компанией начинается уже на этапе ремонта в квартире. Обычно в УК жалуются соседи собственника на шум и строительный мусор, такой как газобетонные блоки, трубы, сантехническое оборудование. В общем, очевидно, в квартире идет не просто косметический ремонт. Вдруг там несущие стены сносят. О других способах, как управляющие компании узнают о перепланировках, у нас есть отдельное видео, посмотрите. Итак, когда управляющая компания зафиксировала перепланировку в квартире, она попросит собственника предоставить проект и разрешение согласующего органа на ремонт. Если ничего из этого у собственника нет, у УК, как правило, выдает письменное уведомление о том, чтобы он приостановил работы, а затем либо согласовал перепланировку, либо вернул квартиру в исходное состояние. Само по себе уведомление УК не имеет юридической силы, чтобы обязать собственника делать что-либо. Но на этом этапе важно оценивать последствия своего решения. Если не вести диалог с управляющей компанией, а упорно ее игнорировать, УК может отправить жалобу в жилищную инспекцию или сразу же иск в суд. Когда за дело берется жилищная инспекция, она направляет собственнику предписание на доступ к квартиру инспектора для осмотра на предмет незаконной перепланировки. В отличие от уведомления управляющей компании, предписание жилищной инспекции имеет юридическую силу. Если собственник выполняет самовольную перепланировку, то жилищная инспекция выпишет штраф до 2500, а если дом включен в реестр объектов культурного наследия, то размер штрафа может возрасти во много раз. Также жилищная инспекция обяжет собственника согласовать перепланировку или вернуть в исходное состояние – назначенный срок. Если этот срок нарушается, жилищная инспекция вправе передать дело суду, и дальше собственник будет взаимодействовать уже с ним. Последствия этого могут быть самые разные. Суд можно и выиграть, если перепланировка на самом деле выполнена по нормативам. В любом случае желательно не доводить дело до суда и стараться урегулировать спорные ситуации на более раннем этапе. По закону управляющая компания не может что-либо запрещать или разрешать собственнику. Но если все же возникла спорная ситуация, зачастую ее гораздо легче и быстрее решить простым диалогом. Как показывает практика, доводить дело до предписания жилищной инспекции, а тем более до суда, значит потратить большое количество своего времени, сил и нервов. А еще перепланировка затянется на неопределенный срок. Если у управляющей компании есть опасения насчет безопасности работ в вашей квартире, покажите ей решение о согласовании проекта перепланировки, которое вам выдал согласующий орган. Логично же, что у вас не могло быть этого документа, если бы перепланировка представляла опасность для жителей дома. На этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До встречи!